Итак, всем привет. С вами Адилет, и я... и я это. Вот еду в горы, чтоб прогодиться на вот таких вот санках. Вообще-то вообще, вообще мы ехали с семьей и прогодиться.. Не на санках, а на лыжах. Как вы знаете, все катаются на лыжах, и мы тоже хотели прокатиться, но у меня не получилось. Жалко, что я вам это не заснял, но я зато хотя бы это заснял. Выжа, я и так не мог на нем стоять, и я не мог бы снимать для вас. А так вот видите, еле как вот эту заснял, как я катаюсь. И вот, вот так вот получилось. Еле как заснял, чтоб камеру не уронить. И не потерять и не это сломать и вот я снимаю и надеюсь вы на... поддержите меня лайком и подпишитесь на мой канал и вот вот такая вот база у нас была вот мы поднимаемся на канатной дороге если кто не знает сейчас я вам покажу вот вот такая вот такой рейс бывает рейс поднянным с воздухом как будто качеля да? и вот я не один ехал а еще с кем-то я ехал и вот обратно путь. И вот если вы увидите вдалеке, смотрите, сколько машин было. Вон там, с правой стороны, сколько машин было. А вот мы едем обратно домой. Н надеюсь, вам понравилось, так как я... Это понял, что этот ролик мало и все. Давайте.